просто посмотрите, что творит моя мышка, курсор точнее. Ух ты, лаки, лаки корова, друзья. И всем привет, друзья, с вами снова Альмир. И в этом видео у нас обзор модов на мод, который называется GEA. Это тот мод, который делает вот такой вот, друзья. Это очень классно. И на мод, который называется Лаки Блок, друзья. Ну что ж, давайте приступаем. Так, друзья, первым делом нам нужно, короче, убить всех мобов. Я их ненавижу. О, еще больше, друзья, становится. Походу, сегодня не начнем наш ролик, капец. И, наконец-то, все, друзья. Так, друзья, я тут собрал э, все их мусоры, короче, они тут оставили за собой. Ну что ж, давайте... Э, Короче, в описании, друзья, сказано, типа, надо, Ой. так, стоп. Короче, написано, друзья, типа, чтобы посмотреть, как, например, этот меч крафтится, и надо навести этот курсор на этот предмет и нажать на букву R, английскую. О, да, друзья, это очень, это классно работает, капец. И как у нас крафтится, друзья, кожаные штаны. Да, конечно, мы это все знаем, друзья. Ну что ж, друзья, это был такой коротенький мод, но теперь приступаем кстати друзья на, на мод который называется лаки блоки друзья -хо -хо -хо -хо. что ж, приступаем друзья для обзора нам сперва посмотреть работает ли этот мод или нет так и на хай нас э, на режим выживания друзья и давайте попробуем его сломать <свистит> капец друзья да этот мод работает ай блин Капец, друзья, мод работает. Сейчас мы откроем, друзья, примерно полстака и... и посмотрим, что будем делать, друзья. Скорее всего, я закончу ролик. Так, давайте тут его похороним, так сказать, друзья. <laughs> и улетим куда-нибудь подальше отсюда. Так, у меня в принципе, друзья, 28, нормально. Стоп. Да, нормально, друзья, капец. Возьмем один стак. И... Открываем их, друзья. Сейчас, друзья, выйдем на режим выживания и посмотрим. Так. Ну что ж, погнали, друзья. Хопа и... Ух ты. Прямо подлогнул, друзья. Так, тут... Короче, друзья, этот мод говорит нам, что мы кинули туда, короче, этот самородок. И что случится? У меня... У, У меня, правда, просто картофанные, друзья, тут появились. Еще наверху остались, ну что давайте открывать еще один, друзья, хопа, ну, нормально так, деревянный меч, друзья, кстати, нам пригодится, умри, товар, еще появились и убьем этого, ну что давайте еще один открывать, хопа, и у нас выпали часы, друзья, так еще один, каменные вещи, походу, друзья Ванильные вещи из Майнкрафта, друзья, выпадают. Эээ.. Поначалу ролика, друзья. Какая-то ловушка. Так. Давайте еще один. А вот и ловушка, друзья. Капец. Нам придется тут умереть, друзья. Походу надо умереть, друзья. Давайте просто пропишем килл и все. Десять два штук возьмем и посмотрим. Давай делаем сделаем Вот так вот. И продолжим, друзья. Еще пропишем, друзья. Game rule keeping entry. Да, друзья, это вот так вот работает. Давайте еще. Еще по открываем. Так, друзья, Hero И что это делает у нас? Ого! Капец, друзья! Много эффектов у нас капец. У -ху -ху. Мы теперь, мы теперь, друзья, как бы очень сильны. друзья, так, теперь, давайте еще один открываем. И тут просто, просто как бы, друзья, бонусы. Давайте еще один открываем. Просто слизевый домик. Да. О господи, что это такое, друзья? Это походу гигант зомби, друзья. Вот пусть стоит, он безобидный. Так, о, это походу, друзья, да лаки сворты. Интересно, что он делает, друзья? Давайте убьем этого моба. О, как, что? И... А, нифига, друзья, я не знал, что это так работает. Он спавлит различные, да, различные предметы, друзья, тем самым мы короче пофигу кофе... убили уже этого. А... А... А... Ага. Просто ведерки каких жидкостей еще открываем, так тортик выпало еще. Короче, просто подкрываем, друзья, и все. Механизм визит. можно строить теперь. Я моя. И теперь еще раз Друзья, просто посмотрите, что творит моя, моя мышка курс точнее Тут так невозможно, друзья, играть Так, давайте лучше, друзья, 16 штук возьмем и все Кстати, друзья, этот мод очень хорошо оптимизирован на версии 1.92, Очень хорошо, друзья, капец У меня прям... Майнкрафт не лагает из-за этого Ух ты, Лаки, Лаки-корова, друзья. Э, стоп, сразу убил. Обычный лук с него. Так, книги для защарки, друзья, так. И два Эндер-сундука, как раз мне они нужны. И хоба, пусть там остаются, друзья. Давайте попробуем, короче, выбить какие-то хорошие хорошие ресурсы. Так, тортик нам выпал, друзья, теперь... С... О, нифига себе. Можно пострелять. Хва. Так, поставим и... Hero Villager, что он... Нифига себе. Да ладно. Блин, друзья, опять ловушка, капец. Стоп. Я же, друзья, поставил кипитный интрийтр. Что произошло? Так, друзья, я тут за кадром все, короче, исправил. Вот поставил еще раз кипитный интрийтр, друзья. Да. Опа, она заряженный грипптер. И он меня сразу убил. Ну, у нас остались, друзья, этот, э, лаки блоки Теперь давайте... Ого. Так, еще один колодец, друзья. Интересно, что он нас нам еще раз даст. Так, давайте кинем. И... Опять картошки, друзья, мне. Мне не надо это по той -то Так, давайте еще один откроем, друзья. И.. эндер-портал. Ну тут как бы не хватает для портала, друзья. Пять штук. Вс. конец. Мы не достроили наш портал. Откроем еще. О, кожаная парня, друзья. Мне именно этого не хватало. Блин, лучше не буду открывать, друзья, так. Просто просто давайте наденем вот так вот и все так хоба короче друзья нам, нам выдалось как бы кит старт друзья отлично так и динамит друзья походу давайте бежим не успел не успел друзья убежать и... походу друзья они взорвались да я не ожидаюсь да по а нет друзья не взорвался капец отлично давайте заберем обратно Этот. оденем и наш не нас друзья ничего не остановит так тыковки какие-то выпали и теперь о друзья адская звезда можно сделать моя капец так давайте откроем еще золотые Орудии, так, цветочки, цветочки выпали, друзья. Отлично. Ого, алмазная броня, друзья. Nice. Так, давайте наденем, если мышка не будет лагать. Вот так вот. Стоп, блин. Давайте сделаем вот так вот и все. Теперь с правой кнопкой мыши, друзья, мы его наденем. Так. О, как раз и нам, друзья, <ф> <ф> маяк выпал капец. Вот и он. Давайте сломаем так. Опять похоронили рапунцшера. Да, да, друзья, мы вернули свои эффектики назад. Отлично. Так, и последний лаки блок. Нам призма... призмариновые, друзья, выпали блоки. Ну что ж, короче, друзья, э, в таком вот фоне, так сказать, я заканчиваю наш ролик. Если вам понравился, то ставьте лайк, друзья, э, и подписывайтесь на канал, на на ссылки, которые. Я оставлю в описании. И, кстати, друзья, на на все эти моды, точнее, как, как их все, друзья, э, на мод блок и на мод э, GEI я остав, оставлю ссылочку для скачивания в описании, друзья. Ну что ж, э, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!